Хорошо, коллеги, ситуация такая, я, ну, с того момента, как мы с вами говорили, Владимир Григорьевич, я еще промониторил э, другие с, Нем с Германией, с Италией, разговаривал там с Украиной, кого знаю, таких серьезные пасеки, э, и аналогичная ситуация. Как выглядит, рассказываю, э, для того, для тех ребят, которые не слышали, у нас 20 февраля начался сезон. Я уже говорил, матки были заизолированы, разизолировал матки 20-го, начали хорошо носить тепло, пыльца идет. Через три дня, смотрю, уже по две рамки была засеяна, матки очень включ... сильно в работу включились. Ну и у нас были холода возвратные, как вы сказали, да, похолодало, и они сидели, но... Была давана подкормка стимулирующая, были ну, разные мероприятия, пчелы были, гнезда специально уменьшенные, ну, сокращенные гнезда, чтобы было теплее. Ну и через месяц, 24, 24 уже марта, у нас снова возвращается тепло, плюс 18, много пыльцы. Ну и э, осмотр, что произошло. Ну открываю первую семью, нету расплода, матка есть, маленькая, слабенькая есть, расплода нету. Вторую, третью, 200, 300, ситуация аналогичная. Э, немножко расстроенном состоянии приезжаю к коллеге на пасеку, он позвонил, э, попросил, говорит, посмотри, приедь, у нас какая-то проблема». Молодой пчеловод, 40 семей, но семьи, которые мед с них не забирался, пыльца не забиралась, они у него просто, он разводит их для того, чтобы, ну, глаз тешит все, и ничего больше, ему богатый человек, ему не зависит на меде, содержит как домашние такие животные классные, которые балдеют от этого, но, и смотрю, а семьи у него были сильнее, надо сказать, полностью 8-10 рамок до Данта. И у него на 20 число он матки не изолировал. Он не работает как я с изоляторами, не хочет, пусть как хочет. Но а на 20 февраля в тех улях уже было 3-3,5 рамки за се ну с червом. Засквепенный был черв и открытый и, ну, и засел. Ситуация такая же самая. Пчелы полно. То, что было э, в феврале посеяно, как раз прошло уже, у нас поколение вышло, и расплода нету. Разновозрастного имеется в виду. И есть только двух-трехдневные яйца посеяно. Ну, было... Смотрели мы 25 числа. А, ну, нормально, тепло у нас началось 23 -го, 22 -го. Вот в эти дни, с этих дней э, засел. Других э, личинок возрастных, закрытого, неграмы. Я начал дальше звонить, позвонил на Украину, то с вами говорили, с Владимиром Владимировичем, позвонил потом в Польше. По Польше все мои знакомые с моего общества пчеловодов, во всех картина аналогичная. Разные типы улев, разные породы пчел разные по разные условия содержания, а ситуация одинаковая. Удалось мне поговорить с одним пчеловодом из Германии, та самая картина, и самое интересное, то, что мне рассказал Сережа, я не знаю, он сейчас на работе вечером, или он слышит нас с Италии, Сергей, он постоянно участвует в ЗЭЛО, там, если он может, то он сам расскажет, но я в двух словах скажу, как, как я понял. Пчелы сильные, было тепло, носили пыльцу, по три 4 рамки пыльцы, перги ему принесли, натаскали. Да, на, даже вощину отстроили, три, вощину, принесли немножко нектара, а расплода нету. Непонятная. Для меня загадка большая, непонятная. Регионы теплые, регионы холодные, разные ульи, разные породы пчел, разные условия, пчеловоды разные. А ситуация абсолютно одинаковая. Такое впечатление, что в одно в одном моменте, я так думаю, где-то кон, конец февраля, пчел, пчелы, получается, на всем земном шаре получили какой-то импульс, стоп. Ну, маток. Стоп. И начали спустя три недели, уже в марте, снова в одно время начали сеять. Очень ситуация интересная, непонятная, конечно, но давайте, давайте обсуждать. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Так, ну, в принципе, вердикт еще рано выносить. Но я со своей точки зрения и со своих соображений хочу тоже высказать кое-какие замечания. Не могу... Единственное, у соседа сегодня посмотрел «Матки в свободном перемещении» тоже картина один в один. У меня будет с изолятора только выпускать через неделю планирую, в первых числах апреля. Но смотрите... Сейчас я хотел, чтобы, если слушает буржуй Ирландия, пожалуйста, тот регион, Краснодар, братья Кравченко в авторитете пчеловоды, хотелось бы знать вашу картину, ситуацию, потому что тоже знаю, было тепло ранее и затем возвратные холода. Ну и, конечно же, очень хотелось бы услышать Америку, тоже слушает записи, и Сергея Гобку, Дальний Восток. Потому что на него сейчас сориентировано все прогрессивное пчеловодство. У нас тут у некоторых крышу рвет, как посмотрели, февральский расплод уже печатный. И если они сейчас запустят эту тему, то какацы там вряд ли улья на 32 рамки хватит, месяца ли. Уже надставки планируют делать. Интересно, какая картина там. И желательно, чтобы именно подчеркнуть ситуацию возвратного холода не кратковременного, а вот этого длить, затяжного, почти месяц. Скорее всего, произошло то, что должно было произойти. Пчела умнее нас, потому что у нее нет мозгов. Она живет по законам природы, а мы живем по законам капризов своих. И еще в советской литературе, в учебниках читал, когда весной наблюдается возвратная холода, ну, правда, не такие, не длительные, но тем не менее, по природе своей семьи прекращают, первое, что делать, выращивать расплод. Перестраховываются на случай нехватки кормов на дальнейшее. Поэтому выбрасывают яйца, те, которые насеяли, матка насеяла, они яйца перед холодами выбрасывают вообще. А если появилась личинка, значит, за счет младшей личинки они ее поедают, выкармливают, докармливают старшую. То есть спасают тот расплод, который уже вот на грани запечатывания. Это я давно помню еще на заре своего пчеловодства. Что пчелы вот имеют вот такую такую приспособленность по природе. И у подтверждения того, что они имеют довольно-таки серьезные задатки в своей физиологии по ощущению колебаний земной поверхности, земной коры, магнитных каких-то волн, сейчас приведу два примера. В детстве и в молодости занимался аквариумными рыбками. Ну, соответственно, литература, которая попадалась, всю я ее штудировал. И вот читаю. В Японии, в регионах с повышенной сейсмической активностью, жители держали аквариумных рыбок. Потому что аквариумные рыбки и вообще все живое, мелкое особенно, и особенно насекомое, способна реагировать намного тоньше, чем даже сейсмические приборы. И вот эти аквариумные рыбки при первых толчках подземных, когда только еще волна идет где-то от этого эпицентра, уже начинают проявлять беспокойство и мечется по аквариуму. Это являлось сигналом для того, чтобы жители покидали жилище, ну и поменьше было проблем то есть пострадавших. Точно такую же картину можно перевести, такую, такую аналогию, на пчел. Люди старшего поколения помнят конец 80-х, землетрясение в Армении. За считанные часы ленинакан и спитак превратились в кучу камней. Но я в начале 90-х был на лекции, и приводили, вернее, констатировали, какой факт. Пчелы в минусовую температуру массово вылетали, как на облете весеннем, гибли на снегу за, за 10, по-моему, часов до того, как началось землетрясение. То есть ощутили уже первые толчки, когда пошли именно пчелы своими какими-то там биоимпульсами. Соответственно, перевести если на сегодняшнюю картину, то, что произошло. Да, точно, все, все складывается. Надвигались холода, пчела это предвидела, тот расплод, который успели вот этом толчке, врывке природном хорошего тепла, принос пыльцы, он простимулировал. Начали матки активно откладывать яйца, затем холод. И на перспективу, не знаю, тут два варианта. Либо они сразу прекратили в первые дни похолоданий матки сеять, и аж до, вот этого, до второй уже, через целый месяц, в конце марта, вновь возобновили активность. Или же они первое время посеяли, затем яйца выбросили. Или даже если бы расплод, они ее просто уничтожили или поели, яйца то не выбрасывают. А вот с расплодом появляется, если старший личинка, младшую поедают, выкармливают старшую. То есть какой-то пятачок из, большого, из большой площади засева остается небольшой пятак, но тот, который можно было полноценно выкормить. Это я еще знаю ее из каких времен. Ну, похоже, да. Единственное, сейчас получить подтверждение еще с вот этих вот дальних регионов, если у них ситуация по возвратным холодам схожая, вот Америка и Дальний Восток, то есть мы шарика хватим полностью, чтобы знать, действительно, это глобальная такая погодная аномалия. В принципе, такая же аномалия нас накрыла очень по большому региону земного шара и прошлогодняя ситуация по взятку, по выводу маток, по вгулу маток пострадал сезон. Сейчас мы это еще наблюдаем по гибели семей, по ослаблению семей. Так что, похоже, масштабная эта картина. Ну, хотелось бы послушать. Будем... Следующая ЗЭЛа или, может, ЗУМ, если во вторник проведу. Хотя он такой точечный, небольшой. Ну, скорее всего, до следующего зела. Пишите в комментариях, какие у кого по наблюдениям еще, может быть, такие... Ну, старайтесь замечать мелочи. Может, мы как-то на упреждение будем, будем принимать меры... Либо не стимулировать хотя бы яйцекладку. Но Владимир сказал, никакие не стимуляции не сработали в плане активности. Не просто так, не с изолятора выпущенные. Она осторожила. Почему Владимира вот, и из Польши? Потому что с изолятора я знаю, как себя ведут матки. Первые два дня все они выдали полностью всю свою репродуктивную Возможность, способность, сколько она откладывает, там, 2000 яиц, вот она за 2-3 дня все это выдает, и вдруг, причем не остановишь, ну, правда, при условии, конечно, погодных, погодной ситуации. Ну, и в крайнем случае ожидали все, которые выпустили маток, хотя бы приостановят матки яйцекладку, ну, так, чтобы полностью сразу отрезала, вот это насторожило. Ну, все равно. В принципе, то да, понятно, что, скорее всего, отреагировала пчела, причем отреагировала довольно-таки дальновидно. Ждем подтверждений и комментариев от дальних регионов. Ну, а сейчас будем обсуждать все, кто вживую общается. Пожалуйста, принимайте участие по этой теме, кто что наблюдает, и какие у вас соображения. Слушаем. Раз все молчат, раз все молчат, я скажу. Ну, я уже говорил, да, что вот это вот в начале марта, не в начале, в середине марта я делал ревизию, там 14 15 и меня вот этот момент удивил, что было только яйцо. Там лежачие, стоячая, там, ну вот, только яйцо. Печатного расплода не было вообще. Личинки там парочки семей всего лишь была такая молодая личинка. Ну, то есть ориентировочно начали после холодов матки засевать. Вот так где-то в десятых числах, там, около 10 числа марта. У нас как раз вот а, после середины февраля и начала марта были холода. Вот. Ну, я удивился, конечно, но так думаю, ну, хорошо. Так бы вообще отошло много семей, потому что вода были не детские, это Краснодар. Да, хорошо, спасибо. Хотел напомнить регион обязательно, говорите. Так, А кто-нибудь наблюдал картину абсолютно противоположную? Ну, правда, по холодам никто ревизии не делал, никто не контролировал. Но может где-то были регионы, где в марте, ну так более щадящая погода, и можно было в середине марта, там или когда, вот в средню, во второй декаде марта, можно было заглянуть в семьи. У кого-нибудь есть? Вот это такие наблюдения. Пожалуйста, слушаем. Добрый вечер, господа пчеловоды. Это Игорь, Германия. У меня такая же самая картина, как описал Владимир из Польши, абсолютно одинаковая. У меня есть возможность посмотреть пчеловодов других, потому что я их проверяю на американский гнилец. В этом году я уже проверил шесть пчеловодов, и у каждого такая же самая картина. Совсем различные методы содержания, одни, одни изолируют, другие не изолируют, а картина одинакова. Теперь вы, вы спросили, есть ли другие результаты. Я слушаю ЗЭЛу-рацию в России и на одном из ZELO. но Они в России, конечно, не могут сейчас проверить, потому что холодно. Но один блогер, мега-старатель, он выставил видео. Это Северо-Запад России. Где-то 16 числа, 16 марта, он ужал пчел по методу Гобки. И 24 марта он проверил, в каком же они состоянии. В семьях был расплод. И было больше расплода, чем неужатых семьях. О, о чем это говорит? О том, что, наверное, не все регионы были затронуты вот таким положением, какое у нас сейчас имеется. Спасибо. Да, хорошо. Вот видите, общение все равно принесет пользу. Мы промониторим сейчас фактически все основные регионы и выберем такое среднеарифметическое, общую картину будет нам понятно уже представить. Так, ну будем стараться, будем стараться включать здравый смысл и, и уже планировать стимуляции или же не стимуляции. Как это будет выглядеть, но желательно знать, погода ли повлияла, влияют ли стимулы на, на сохранение активности. Давайте еще побольше охватим регионов. Кто еще, пожалуйста, желает подключиться со своим комментарием? Какая картина? в вашем краю, в вашем регионе, среди пчеловодов, особенно те, кто вот, имеет возможность общаться и, пожалуйста, пообъективней. По Николай Сумы. Значит, последний облет месяц назад я наблюдал у нас, это уже, наверное, третий был, и пересмотрел семьи, добавил корма, но в некоторых семьях был расплод. По одной-две рамки, даже полностью от низу до верху, я даже удивлялся. Вот. Ну, я добавил корма и вот уже сегодня пересмотрел, где был расплод, никакого расплода. Наверное, этот вышел, только где-то там яйца положены, там только начинают. Вот этот период, считай, безрасплодный был, холодный. Вечер добрый, коллеги пчеловода Алексей из Мордовии, это Волговецкий район, при Поволжье. Вот. Ну, что я могу сказать, у нас тут были холода, у меня пчелы зимовали в зимовнике, вот буквально вчера вот вытащил, вытащил 10 семей, которые поносились, ну и одним глазом взглянул, увидел там, был печатный расплод, ну, дальше я уже не полез Яйца были, не были, я уже не заметил Но Если судить в то, что был печатный расплод Значит, матки сели Как минимум 20 дней назад Все это было Вот как-то так Добрый вечер Господа пчеловоды Алексея Черновицкая область Первый год зимой в изоляторах и хотел бы немножко отчитаться спешу радоваться что матки живы в основном были и потери по маскам, но семьи семьи живы вот хочу по теплу объединить там буквально несколько штук имеют безматочных вот что хотел сказать по расплоду тоже так как матки собираюсь открывать через несколько дней припадает теплое время заметил несколько семей, где матки проскочили через решетку и увидел там по пятаку расплода, это было где-то три недели назад ну я счел, что нормальный процесс, как бы пятак на там какое-то второе, третье число марта вот, в общем, такая ситуация пока. Добрый вечер всем. Евгений, я вас перебил, так как вы разговаривали в модераторской. Сейчас я вас подключил на общий канал. Если не тяжело, еще раз повторите. Вот у нас Евгений из Германии. Это, наверное, после того, как я одобрил его. Ну ладно, если я в эфире, запад Украины, тоже город Черновцы, ближе к Ивано-Франковской области, от коллеги километров 60. Смотрел сегодня одну семейку, две семейки через перегородку по четыре рамки. К перегородке и в одной и второй печатный расплод с двух сторон. Яйца засев, и вторая рамка тоже яйца. Носили пыльцу сегодня. Уточнение, пожалуйста, качели погодные, какой разрыв был между активностями нынешней и прошлой? Или не было вообще, мы такое на плаву они шли, небольшое тепло? Пожалуйста, уточните этот момент. Да, Владимир Григорьевич. Неделю назад два дня облет был хороший, тоже тепло, 10-12 градусов, тени э, тоже пыльцу видел. Потом вот снег с дождём, вот такой, дней 5, и вот сейчас опять потепление, очень хорошо. Вчера летали, сегодня летают. На завтра дождь передают, наверное, не будет летать. С четверга 17 градусов передают, Уже полным ходом пойдет весна. Скажите, пожалуйста, сколько они у вас вот от первой активности самый длительный холодный период был, Безоблетный. Пять дней. Так, понятно. Пять дней, конечно, это не, не четыре недели, как вот мы сейчас обсуждаем картину. Ну, слава Богу, хоть, и, хоть в одном месте потепление в плане ситуации. И вот кто из Амшанника? Вот перед этим коллега говорил, что выносил из Амшанника, обратил внимание, ну, в общем, есть и печатный, но самое главное, что есть печатный. Значит, там картина уже как-то выглядела по-другому. Есть кто-нибудь кто из пчеловодов, которые выносили ну вот сейчас, неделю назад, как там, в зависимости от э, погодных возможностей. И, конечно же, может у кого-то была возможность посмотреть, какая ситуация при нахождении в Амшанниках, когда вынесли вот, под холода, под тепло вот сейчас в это время. Какая картина, если кто обращал внимание, и у кого была возможность заглянуть в семьи. Есть такие Таких, наверное, не будет, потому что всех, кто держит в умшайниках, это севернее там. У них облеты начались вот пару-тройку дней назад. И то есть, такого вряд ли будет. А вот то, что Валерий говорил, что сейчас есть печатный расход. Так у меня сейчас-то тоже есть. Это вот как раз это в районе 10 марта, то, что было яйцо. А то, когда вот у нас в январе, начало февраля, были теплые дни в там тоже я не вытаскивал рамки, но так трогал, были тепленькие, но скорее всего, что уже тогда был расплод, и несколько семей у меня отошло. Я тоже рассказывал, что матки отрутовели, три штуки, и стали... Прошлогодние матки отраковели и стали это, трутовый засев. И, в общем, отошли, когда я посмотрел, там оставали, оставался еще печатный труд. Вот. Э, Почему-то я. Потому что среди зимы, прям посреди зимы, там был расплод. Ну, не знаю, во всех, не во всех семьях, но был. Те, которые у меня без изоляторов сидели. А потом, когда вот с середины февраля начались вот эти морозы, все, скорее всего, так и получилось, что они прекратили и аж до 10 марта. Вот По яйцу там смотреть, если это 8, 9, 10 вот начались снова засевы. Это вот как раз в нашем регионе это стало потеплее. Добрый вечер. Юг Украины Николаев. Зовут меня Сергей. 5 марта выпустил маток, спровоцировала, ну не спровоцировала, подразнила погода, было тепло. Потом, конечно, качели, качели, не помню как, сколько дней там они качались, но все время качели были, то холодно, то снег. То... 21 марта смотрел, было даже два, два печатки, две рамки печатки. Ну так, не летний, ну хорошо. Инзасев на третий. В остальных было до двух, на двух. Вот. Сегодня не смотрел, потому что был на работе. Завтра буду смотреть. Ну, думаю, аномалии такой, как рассказали, не должно быть. Спасибо. Так, ну хорошо. В принципе, общая картина понятная. Длительная холода, вернее, пчела на длительные холода реагирует прекращением, не только приостановлением выращивания расплода, а полным его прекращением. Ну и нам у них учиться, к чему и призываю, чем я и занимаюсь. Постоянно слежу и наблюдаю за поведением чтобы поменьше делать ошибок и поменьше указывать им, как им работать и как им жить. Так, ну, по мере того, как кто будет подключаться, продолжать по этой теме, если где-то, ну, у кого-то будет такая более не непохожая, нестандартная ситуация из того общего, из этой картины общей нашей, более, более такой похожей, схожей, о резком прекращении выращивания расплода где-то там плюс-минус получается но в основном в основном все мы сходим, сводим картину к такому вот к этой аномалии я не, не думаю что это аномалия просто пчела сохранила свой потенциал какой у нее остался для того чтобы при наступлении нормальных погодных условий вновь его включить, уже наверняка этот резерв свой, оставшийся зимующим пчелом, для выкармливания первого поколения. И пошел этот филогенез дальше по нормальному теплу. Сейчас начинается, уже, я думаю, это нормально тепло подошло. Весна, там, апреля я смотрю, месячный прогноз – но возвратных холодов таких не наблюдается. Верить, не верить этому месячному, ну, уже хочется. Все, в первых числах я выпускаю маток. И первое, что нужно сейчас сделать, конечно же, обработать клеща. У кого есть расплод а сейчас картина идеальная, для того, чтобы обработать семьи окорицидом быстрого действия, Желательно, чтобы это была органика, если кто практикует, я, например, отощавлю кислота. то не было бы счастья, так несчастье поможет. Отсутствие расплода должно сыграть сейчас в пользу, в плюс, сбить того клеща, который сохранился с осени и перезимовал в семьях на пчеле. Он весь сейчас находится на взрослых пчелах. Погода уже позволяет, пошло тепло, только бросили яйцо. Пока появится первый печатный расплод в нашем распоряжении неделя. Вот те, кто данную картину мы сейчас проанализировали и у них она есть. Значит, не упустить это будет преступление перед самим собой. Не упустить этот момент сбить клеща. Сбить ему, спутать ему карты в самом начале. Потому что начнется активность, пойдет перезаражение, там воровство где-то, но перезаражение никто его не отменял, и будет оно. Сохраняется клещ в дикой, возможно, природе на, на райки блуждающие, как бы там ни было, но это, это присутствует. И затем мы развиваемся дальше. Подходит Смена двух поколений. В нашем регионе как раз совпадает с акацией, с цветением акации. И уже пчеловоды планируют получить этот джекпот или лотерею последние годы, товар с, э, с медоноса, с акацией. Получится или не получится, но создаем ситуацию такую, убиваем два зайца, причем очень жирных. Будет акация, хорошо, Коммерческий, коммерческую сторону как-то подогреем, не будет, значит мы в этот период создаем безрасплодную ситуацию, каким образом? Через формирование отводка на старой матке. Пока я сейчас обрисовываю и повторяю свою схему, Старую, на старой матке делаем отводок на печатном расплоде. Пока выйдет печатный расплод и матка насеет, в отводке не будет печатного уже, старого не будет, нового еще не будет. Отводок обрабатываем щавелью кислотой. И вообще рекомендую и советую пчеловодам щавелю кислоту держать все лето у себя под рукой. Какие-то росинки такие вот мини можно, не обязательно делать раствор сразу на этот пакетик 20-граммовый, чтобы на 10 семей. Можно точечные, рой где-то вы поймали рой, сразу обработали его щавелевой кислотой, раствором, чтобы не... Ну, все, просто заставить себя держать под руками этот окорецид, органику. Сформировали отводок, возвращаясь назад. В отводке на старой матке мы сделали ревизию по крещу. Нет расплода. В основной семье где будут обгуливаться матки. Там тоже будет идеальная картина по отсутствию печатного расплода. Мы тоже обрабатываем основную семью уже с молодыми матками, пока она начнет сеять, там не будет расплода печатного. И мы этим мероприятием сбили, то есть спутали весь всю активность Клещу по накоплению. А он в этот период, конец мая, как раз выходит на пик активности. И затем уже пойдет эта геометрическая прогрессия накопления и в трутневом расплоде, и в пчелином расплоде. И если мы не поможем пчеле избавиться, то есть не сократим его численность, не дадим ему накапливаться за активный период сезона, Дальше уже будет конец лета, и у нас останется одна пчела, которая должна идти в зиму. И вот эта вся геометрическая прогрессия, если мы не избавимся от нее, или хотя бы не сократим до минимума, свалится на эту зимующую пчелу. А вот тут начинается уже соревнование пчеловода и клеща ворова тоже больше принесет вреда зимующим пчелам. Сейчас это как раз так и выглядит. Летом мы в раскачке, то нам зароинем некогда, то там отводки, то главный взяток, то закрываем сезон. Затем вспоминаем, что нужно обработать семьи в зиму. И начинаем расстреливать бедную пчелу, с чего только можно. И какими только можно и всеми доступными средствами противокрещевыми, то есть окорицидом. Не по одному разу, и не по два, а по пять и по десять. А кто-нибудь задумывался, как себя чувствует пчела? Ну так, визуально сейчас она нормальная. А как это отразится на биоресурсе? Мы на слово биоресурс вообще никогда не обращаем внимания. Это что-то такое, ну, где-то второстепенное. Биоресурс. Это продолжительность жизни, простыми словами. А продолжительность жизни в эту включено в смысл способность полноценно перезимовать пчеле, Быть устой... сохранить высокую резистентность как устойчивость к заболеваниям, к болезням возможным по ранней весне. И самое главное, выкормить полноценно первое поколение этим потенциалом. Вот это слово «потенциал», «биоресурс» – есть такое слово. Это продолжительность жизни. Оно не просто несет в себе понятие «дотянуть», лишь бы как дотянуть до весеннего облета, и там уже пойдет все, как по маслу, выращивание, его нужно вырастить. И чтобы это по маслу было, выглядело, как по маслу, для этого семья должна пойти в зиму полноценно, с минимальным износом жирового тела, определяющим этот биоресурс, эту продолжительность жизни. И продолжительность жизни, я же говорю, не заключается в том, что просто прожить зиму. А это закрома всех питательных веществ, чтобы передать их, то есть благодаря этим запасам, выкормить первое поколение. потому что старая зимующая пчела не усваивает цветочную пыльцу она будет выкармливать, выделять маточное молочко, вырабатывать за счет белка собственного жирового тела. Это нужно знать. Так вот, осенью, когда мы начинаем обрабатывать клеща, мы его сокращаем. И я больше слышу пчеловодов, не сколько делает клещ вреда для этого потенциала, для этого биоресурса, сколько сами пчеловоды. Потому что любой акарицид, я проводил пример высказывания Акимова. Пчела, то есть клещ, ворова, скопировал полностью антагенез медоносной пчелы, когда он перекочевал с индийской на нашу медоносную. Полностью. Это значит все, что вредно для клеща, точно так же что вредно для пчелы. Клеща мы уничтожили, или стараемся уничтожить его аж до самого последнего, пока он на глаза попадает. То препараты меняем, пчеловоду вдруг померещилось, вот все жалуются дно красное, как обработал днище красное, и вдруг он обрабатывает, а в него не красные почему-то, а так, слегка розоватое, Надо, чтобы в него было красное. Начинают менять препараты. Не такой. Один бипин взял, другой бипин третьего производителя, затем из пушки еще надо пострелять, потом еще щавлю кислотой для порядку так, чтобы не было... плохо ну и на выходе получаем из 8 рамок вот слышу пчеловода в конце августа 8 рамок пчелы в конце ноября полторы-две ищем виноватого куда делать пчела так что пожалуйста обращайте внимание сейчас как раз начнется активный сезон не расслабляться. С клещом нужно бороться с первого дня. Как только пчела облетелась, очистительный облет, и до самого последнего, пока она не пойдет в этот клуб в неактивности зимовать. Особенно это касается тех, у кого весь этот активный период присутствия расплода. Потому что сегодня. У нас активный период по выкармливанию расплода, по выращиванию в семьях расплода увеличился минимум на два месяца. Конечно же, ровно настолько на два месяца получила возможность самка роста там размножаться. Она тоже сохраняет себя как вид, ей нужна питательная среда, и никуда от этого не денешься. Это природа. И чтобы уже не гатить со всех видов оружия в конце сезона, для этого нужно не дать накопиться ему до урожающего количества на протяжении этого сезона. Прям сейчас вот беремся и начинаем этим заниматься. Тем более, я сказал, подыграет вот эта аномалия, которую мы сегодня обсуждали. Нет расплода, все, пожалуйста, ну какая может быть еще идеальная картина обработать. Все, семья будет, семья поднимется, они, они нагонят, они нагонят. Впереди еще только-только весна начинается. Я буду выпускать маток. Я только буду через неделю выпускать маток. И это на протяжении фактически 20 лет все вращается вокруг 1 апреля. Ну, плюс-минус. В прошлом году была аномалия. 4 марта я выпустил. Ну и толку. И лето прошло никакое. И зима была вся, как на иголках. И в изоляторах он как результат. Все вторые матки погибли. Там осталось, может, с десяток. Так что ну еще одна, еще одна болячка, профилактика одной болячки. Назематоз тоже. Обработали сейчас щевлем щалю кислоту. Но это так по своим, по своей схеме. Клеща, затем можно. 81 один к одному сиропом, пройтись по прям по улочкам, чтобы это было быстрее, никаких там кормушек, полить по пчеле. По это прям по, по пчеле. Она друг друга сразу же оближет. Каждая пчела возьмет какую-то часть этого пробиотика в кишечник и затормозит размножение там наземы. Все, пошел активный сезон, каждый день пчела испражняется, все, эту назему, Споры и все скаловыми массами она выбросит. Но не дать, конечно, средства там. И желательно несколько раз, чтобы и личинка получила какую-то часть, какую-то дозу прикормлений, и сама пчела. Вот это два мероприятия необходимых, я считаю, в этот весенний период дать сразу пчеле помочь ей расправить крыло и на всех парусах ворваться в сезон по выращиванию расплода и без болезни чтобы на этих парусах она и закончила сезон ну и пчеловоды нужно тоже включать мозги они а они а включать когда их уже выключать надо зимой так слушаем теперь и то что я обсуждаю то что я сейчас сказал по обработкам и по, по той аномалии. Может, еще кто-то хочет высказаться. Но есть о чем говорить, так что слушаю. Принимайте участие. Владимир Егорович, зимовалое пчела не усваивает пыльцу. А если за неимением торговых рамок в предыдущем сезоне заготавливать медово-пыльцовую смесь. свежая пыльца плюс мед один к одному. В этой смеси ну, проходит процесс молочно-кислого брожения, примерно такой же, как и при заготовке пчелами. Не будет ли вот, в, ранние, в ранние весенние сроки, если давать это семьям, не будет ли пила зимовалая вот, кормить старших личинок с таким же эффектом и допустим при скармливании перги. Ну я знаю всевозможные эти ну, вот варианты, как вы сейчас озвучили, мед с пыльцой дают ему период для молочного кислоображения. Конечно, Какая-то польза будет при выкармливании старшей личинки. Я смотрел, не знаю, какая, в какой стране пчеловоды показывали, ну прям на молото пыльцы столько на столе, и засыпают в рамки, прям в суш, засыпают в рамки эту перемолотую пыльцу и заливают медовой сытой, насколько я понял. Проходит время, какие-то процессы идут, конечно же, ее ставят, эту рамку, к расплоду, и там будет проходить этот процесс кормления. Ну что-то будет, это пыльца, это не, это не соевая мука, конечно. Пыльца в любом случае будет давать какой-то эффект, пройдет, успеет она пройти полно, полноценно, это молочнокислое брожение или нет, но это, это природный продукт пчелиный. И как-то будет эффективен для выкармливания старшей личинки. Поэтому применяется, приспосабливается, выкладывает эту сушуную пыльцу молотую, на улице как птичка, может, пчела обножку. Я больше всего, кстати, склонен к тому, что эффект от этой. От этого мероприятия будет больше. Они его берут на обножку, эту пыльцу, ту, что мы в прошлом году собирали, высушили, в реализацию не пошло, мы все перемололи, отдали на этот противень весной, может там с мукой мешают, другую раз соевой. Они на обножку берут и в ячейку. И пошел обратный процесс. Снова молочно-кислое делают пергу. Вот это будет перга, это то, что сработает Фактически 100% в пользу. А вот давать, разводить пыльцу с сахарным сиропом или с медовой сытой и давать в кормушке. Но вот против этого я категорически настроен, потому что берет из кормушки содержимое летная пчела взрослая, которая его не усваивает. Которые не усваивают пыльцу. Оно все, транзит там так и пойдет. А бывает и остается вообще у кормушки. Сироп они сладкую фракцию взяли. А пыльца седает, на так не разводится на кормушке, на днище. Ну это просто так. Самоотвод. Отвод глаз и самообман. Стараться заготавливать пергу, либо в гнездо. Вторые с краю гнезде оставлять. Или же, если кто изолирует, пожалуйста, матку в изолятор посадили в августе месяце, допустим, в начале дня. Через 10 дней прекращает, семья выращивает раствор, все, поедание пыльцы приостанавливается. Вот то, что осталось, запасы перги сохраняйте весной. Я вот сейчас буду ставить каждую семью по 4 полуперговых рамки. Это фактически 2. И меня абсолютно эти качели уже не волнуют погодные ну не такие конечно месячные я имею в виду там на на неделю за дождило за пыльцой не летают но будет там всегда это подспорье на все вот такие вот моменты аномальные непогодные ну, в общем такое мое мнение спасибо ясно Здравствуйте, Сергей, Италия. Ну, для меня этот год вообще очень интересный. Большое количество потерянных маток и ранное развитие семей. Вот. Старт у меня был следующий. То есть на одну матку у меня приходило по 10-14 драмок пчелы. То есть улья полная пчел, плюс улья у меня теплые. Вот. И выглядела у меня пасека так, гнездо. Магазин стоял, магазины у меня отсутствовали построенные, я установил магазины пустые, то есть магазин с рамками, где натянута полосочка вощины, и стояла одна рамка отстроенная. Вот, и потом через пленку сверху у меня находился магазин с медом, ну то есть от семьи, которая была присоединена. То есть вот так у меня выглядит паська. Ну и старт, конечно, у меня был 17 февраля, очень хороший, то есть недельку тепло было, я посмотрел, было три рамки, две с половиной рамки засеяна, вот, то есть, в принципе, стал, старт был хороший. И вот в понедельник я приезжаю посмотреть, в понедельник или вторник приезжаю посмотреть, как, как себя там чувствует второе поколение пчел. И на удивление вижу такое, значит гнездо условно разделено то есть с правой, не а с левой стороны э, уже выходит э, ну скажем так процентов 60 вышло уже расплода первого вот, а вторая половина гнезда занесена, рамки занесены э, пыльцой очень много пыльцы вот, и в магазине у меня отстроили четыре рамки 3-4 рамки, отстроили 3-4 рамки, я рассказывал, как я строю магазины, у меня по своей технологии, то есть у меня магазины строятся все тротневым расплодом, тротневыми ячейками, вот, и занесли туда меда, около килограмма меда, вот. Ну и, конечно, это странное развитие, потому что у нас потом похолодало, то есть и получилось только за неделю они смогли освоить, вот эта большущая семья освоить три рамки э, три рамки, то есть расплода было до трех, до трех рамок, скажем так. И э, вот была неделька теплая, и получилось только яйца. Двухдневные, трехдневные личинки вообще не было, то есть разновозрастного расплода у меня не было. Ну, то есть, я, в принципе, не вижу ничего странного, просто эти качели, скажем так, отбили охоту развиваться общей пчелиной семьи, но они интенсивно готовились, то есть, и напускали пыльцы, и нектара, и вощину построили, то есть, в принципе, если все есть, семья живет и готовится к, к развитию. Вот, то есть, я думаю, не стоит паниковать и все должно быть хорошо в дальнейшем. Спасибо за внимание. Здравствуйте, это Евгения опять Германия. Я хотел бы задать вопрос по поводу перги. Я производил вчера ревизию и достал рамки подплесневшие. Вот у меня такой вопрос. В рамках две трети есть корм и перга, а снизу как бы пустые соты, но они подплесневшие. Я хотел бы спросить во избежание каких-то грибковых заболеваний я их, конечно, удалил, но если ли возможность, допустим, отрезать эти подплеснейшие соты и в качестве дотации положить сверху на рамку, чтобы пчелы выбрали корм и пергу. Спасибо. Да, конечно, вы можете оставшиеся пергу использовать от до тех пор, насколько вы видите заплесневшие соты, отрезать их, можно в гнездо поставить, можете полоски, ващины определить, они отстроят при случае. То есть сохраните полностью рамку, или сделать ее затем строительно, если их немного, для и для как ловушка для клеща. Ну, я не вижу никаких проблем. Исправляю таким образом. Или поливают сиропом, Ячейки полностью сбрызывают, заполняют, где плесневшие, заплесневшие ячейки, заполняют сиропом с обеих сторон. Они какое-то время постоят, затем пчела выбирает его и вычищает эти соты. Или же отрезаете язык, то есть варианты есть у вас. А вообще-то пергу, конечно, сохранить нужно. Добрый вечер, коллеги. Ну, у меня как бы такой момент. Когда это происходит летом, да, падает, падает взяток, матка перестает червить, вы этому не удивляетесь. А весной, когда все экстремально, тут вы подняли какую-то бучу. Может это естественный процесс. Мы как раз к этому естественному процессу и склоняемся. Но просто перестраховываемся тем, насторожил насторожило какой период. На неделю, да, среди лета, я вначале говорил, среди лета так и наблю, такое явление наблюдается. Засела матка, допустим, большую, ну, хорошую, площадь охватила на рамки. Похолодало, ну, похолодало там на 3 Неделю максимум задождило, яйца все выбрасывают, остается одна личинка, которую докормили и все. А здесь на целый месяц. И насторожило то, что активность после выпуска маток с изолятора очень высокая, и такого просто не было в практике. Вы понимаете, почему и мы на всякий случай и включили эту панику со здравым смыслом. Насколько это может быть аномалия или это нормальное явление? Пчела перестраховалась, прекратила выращивать расплод и ничего в этом страшного нет. Так что мы поддерживаем Ваше, ваше замечание, Вашу критику в наш общий адрес. Все так оно и есть. Уважаемые коллеги, одна ремарка. Я работаю с пчелом Бакфаст, и скажу, даже когда в прошлом году не было взятков, то она, Бакфаст, не, не уменьшала 2 до 3 тысяч яиц на сутки, она все равно до капли выбирала, до последней капли меда, она э, не экономит, не экономная пчела, не экономит запасы, она идет вперед-вперед. И за 30 лет моей работы с пчелами такое первый раз, что-то происходит в первый раз. Э -э, был хороший старт и потом резкий стоп. Я думаю, что это больше аномалия, мое мнение. Потому что, чтобы бакфаст, матку бакфаста заставит замолчать, ну, я не знаю, не знаю, что нужно. Ну, вопрос коллеги, вот сейчас, который упал, да, ну у вас же не своя пчела, вы пчела покупная, правильно? Ну, конечно, есть четыре линии бакфаста, да? пчела... все пчелы у нас покупные, не свои, да, бакфаст он вообще, это, ну, знаете, какая порода, но э, с Германии, с Люксембурга, у меня на пасеке четыре линии пчел, четыре с разных мест, ну три из Германии, одна с Люксембурга, но это, это ни о чем не говорит. Все пчелы перестали сеять, независимо от силы семьи, независимо, понимаете, в чем что меня настораживает? Нету разницы между очень слабенькой семьей и очень сильной семьей. Абсолютно нет разницы там, где перги полно. И где отсутствует, ставило, мало перги из-за того, что пыльца была забирана целый сезон, абсолютно нет разницы. Одинаково. Закончили матки маленькие, не корменные были. Только сейчас их начали кормить молочком, и они начали немножечко увеличиваться в размере и набирать правильный свой цвет. Моим взглядом это какая-то аномалия. Возможно, какая-то аномалия в виде магнитных каких-то полей, потому что если человек реагирует на магнитные бури, значит, соответственно, и все живое может точно так же реагировать. Но насчет того, что независимо от силы семьи, картина одинаковая, но физиология остается одинаковой, что у маленькой семьи, у пчелы, что у большой то есть в пересчете на одну особь физиология остается природно нетронутая. Поэтому хоть маленькая, хоть большая семья, если это была реакция на длительное похолодание, и пчела каким-то образом ощутила, предвидела и бросила сеять, не матки же, фактически не матка сеет. Матка, матка королева куда пошлют. Пчела руководит всеми процессами. Если нужно, чтобы она сеяла, ее будут кормить маточным молочком. Если нужно, чтобы она не сеяла, значит, будут кормить ее медом. Значит, заложено все в пчелинной физиологии и в семье, как в сверхорганизме. Я думаю, не сила здесь показатель и та, и та, и одинаковая картина. Просто отреагировали однозначно, одинаково на на то, что расплод выращивать может быть пагубным. Вот это в длительном похолодании. Ну и, конечно же, в какой-то степени и возможные вспышки на солнце. Вы же видите, активность солнечная сейчас интересная. Смена климата, глобальное потепление. Качели начали кататься туда-сюда. Активность по выращиванию расплода увеличилась на два-три месяца. ну Для того мы и общаемся, где-то что-то слово скажет в тему, в дело, и будем выстраивать концепцию, анализировать. Пока ничего, конечно, пока ничего смертельного в этом нет. Единственное плюс, я перед этим сказал, хлеща обработать. Нет расплода. Обязательно воспользоваться моментом, потому что на сегодняшний день Наука обеспокоена. 60% проблемы гибели, массовой гибели колоний на планете. Причина ворова. Сам по себе изнашивает пчелу тот же биоресурс. Плюс он как возом тянет пчелу всех вирусов, пробивая ее кутикулу. Ну, Будем смотреть дальше, как пойдет сезон, как будет развитие. Главное помочь пчеле, Мое, моя настоятельная рекомендация, побороться с этим недугом, с каким можно побороться, сбить помить до минимума клеща сейчас. Пока его еще немного. И пока была приятная обстановка. Да, Владимир Егорович, Вы правильно все говорите, только есть плюс, но есть минус – в нашем, на наших э, просторах через 25-30 ну, максимально дней уже главный взяток начинается. И то, что у нас месяц пропал, ну, для нас, э, для пчеловодов здесь, в Польше, это, это как бы уже плохо. Сейчас думаем, наверное, будем просто сокращать в два раза, уменьшать пасеки, соединять семьи. Потому что основной взяток э, с РАПСа. Основной. Потом уже акация, как акация, липа, ну и все. Поэтому у нас немножко труднее ситуация, чем на ваших просторах, где до подсолнуха даже самые-самые слабые, самые поздние семьи все равно подымутся и дадут, ну, принесут какой-то доход. Добрый вечер Краснодарский край Александр Слушаю вас и думаю Про СССР РАПС начинал цвести 20 апреля Вот и в Польше и везде В мае 25 акация 20 -го. А сейчас вы попривыкали что то чтобы вам расплод был в январе уже в конце Удивительно Радость, что не сеют матки пересе... перестали сеять Да, но только 20 апреля, тут посчитать сколько? Три недели, четыре недели осталось, да? Так 20 апреля только расцветала раньше, это как его, Рабс. А тут уже сколько лет, 1 апреля. Просто дело в том, что было бы разве лучше, если бы вот в эти морозы матки продолжали сеять, пчелы бы продолжали их личинок выкармливать, поедали бы в огромном количестве запасы корма, а мы бы из-за того, что погода холодная, в гнездо бы не заглядывали, и они бы потом у нас пообсыпались. Я вот думаю, что надо стоя аплодировать пчелам, которые каким-то чутьем это все сообразили и перестали сеять. Ну вот как раз мы об этом чутье и говорим, что вокруг этого чутья все и складывается. Дай Бог, конечно же, коммерческая сторона пчеловода больше всего волнует, но она никак не, не сконкурирует с возможностями природы, а тем более с поведением пчелы самой. Так что меняется, меняется погодные условия, меняется климат и мы будем просто потихоньку приспосабливаться, взвешивать все за и против. Коллеги, я бы хотел, как свои такие наблюдения. У нас, когда у нас начинают активизироваться запуски космических кораблей, вот, сразу начинает э, активизироваться вулканы. На, начинают появляться землетрясения. Вот, буквально вот, если так вот статистику посмотреть, вот, э, наши любимые Соединенные Штаты, у них начинаются вот эти смерчи, то есть изменения. То есть получается, корабли наши нарушают. Атмосферу, иносферу, тропосферу и прочее, прочее. Вот, так, так сказать, ну, по-народному наделали дырок. Вот, и происходит то, что происходит. Ну, может быть, как бы э -э, это тоже сыграло свою роль. Ну а то, что вот <сер -с selfie> пчелы там начинают, да, вот это ну, не только из одного клеща, что-то должно еще произойти, какое-то звено. Одно, второе, третье. И тогда получается то, что получается. Так что живем, как живем. Вот смотрите, я как-то приводил пример, в ситуацию по зимнему. Первый отреагировал Крым, лет 10 я был с лекцией, уже говорил об этом, напомню, в тему как раз сказать. Активность в ну, южный регион, активность более ранняя и первый регион, где уже среди зимы стали такие ощутимые окна, оттепели, которые включали Довольно-таки на, на хороший, выводили на хороший уровень яйцекладки маток неделю, 10 дней. Все, начинали воспитывать расплод, затем пошли качели. Пошли качели и эти качели докатали до такого состояния семьи, что когда нужно было по обычному уже нормальному теплу, когда семья может создать нормальный микроклимат, нужно было бы полноценно стартовать в максимальной активности семьям, а картина, послушайте только. При семьях 7-8 рамок Дана в зиму. На момент весеннего уже старта, весеннего, 5 рамок расплода и 3 рамки пчелы. Это результат того, что они не бросали сеять во, всех, во все весь этот период качели. Так что я не думаю, если бы они выкармливали полноценный расплод, вот этих условиях, ну никаких условиях по созданию микроклимата, по отсутствию белкового корма, а не хватило бы, уже, а уже на второе поколение бы заходили, если месяц был перерыва, то зимующая пчела заходила выкармливать за счет жирового тела уже вторую, личинку второго поколения. То я не знаю, лучше ли было бы тогда, в том, в том случае, ситуации, или лучше вот сейчас то, что получилось. Мне кажется, по логике ничего страшного не произошло. Да, сыграла погода, так вот получилось. Пчела, спасибо, среагировала, возможно, э чтобы не было хуже еще. Ну, к сожалению, не уписываются там наши планы по срокам к товарным доносам. Но тут уже из двух зол надо радоваться хотя бы чему-то, тому, что получилось. Сож... Сожалею тем, у кого спутались карты вот, по товару. У кого-то они вообще никакие в этом году карты. Сегодня слушал. Погибли, практически пасеки погибли. Остались люди ни с чем. Вот это качеля. Уже никуда на этой качели никуда. Заново нужно делать эту качелю. Пчеловодную. Александр, Краснодарский край. Давайте я поделюсь своим наблюдением. Раз тут делятся все. Значит, история такая, Владимир Егорович. 26 января. Пошло потепление. Краснодарский край, Восток, Кормовир. Пошло потепление. Лезу в семьи. Одну семью кормов мало, вторую кормов мало. Принимаю решение пройти все семьи. На улице температура плюс 9. На следующий день тоже плюс 9. Быстро прохожу все семьи. Ну, супруга помогает. Ставлю. Заменяем медовые рамки, стряхиваем пчелу, матки смотрим в обязательном порядке. Прошли пасеку, почти 50 семей за 2 дня до упада. Позаменили, посокращили, сокращали семьи. Расплода 5 очки. Смотрю на погоду. Погода идет 18 ⁇ плюс с 1 февраля. 5 дней стоит погода. Понесли пыльцу интенсивно. Думаю, так, понесли пыльцу, принимаю решение. Включаю обогревы. Ставлю наверх кормушки с водой на сегодняшний день. Потом пошли морозы, снегопады. И на сегодняшний день еще не смотрел, но по пчеле вижу. Молодой, много пчелы по верху ходят рамки полно пчелы. вот такие вот качели у меня были благодаря обогревам но я выскажу и свои наблюдения это снова Германия, игорь 25 февраля я выпустил маток не везде и на одном из точков сократил семьи до 4, максимально 5 рамочек. И 21 марта я их снова проверил. В этих семьях, где я их так сильно ужал, было где-то в среднем полторы рамочки расплода. Семьи, очень сильные, которые занимали весь корпус, расплода не имели. Но о чем это может говорить? О том, что пчелы прекратили выращивать раствор, потому что не было возможности его обогреть? Наверное, так? Нет, я думаю, надо согласиться с Владимиром. Матку не кормили, потому что у меня тоже мелкие матки. То есть сама семья приняла решение матку не кормить. То есть вообще не было яйцекладки. То есть я так скажу, шутя скажу, у меня матка начала работать с понедельника. Вот этого вот этой недели до, до, до сих пор она, она не откладывала ни одного яйца вот. потому что у меня тоже семьи большие с обогревом и теплые улей то есть у меня таких проблем не наблюдалось то есть вот именно сама семья решила по каким-то причинам при приостановить развитие вот. потому что ну странно пальцы нанесли и нектар был может его немного но он был но развития не было вот это вот это да, странно. Да, с Владимиром соглашусь. Вот это настораживает. Ну, факт есть факт. С обогревом прекратили матки сеять, да? Нет, у меня нет обогрева. Семьи у меня большие. И улья у меня из, из спины. То есть обогреть им очень просто. Я в этом плане. Сережа, как ты объяснишь такую ситуацию, что в ужатом семье расплод был? Ну, я тебе скажу, у меня семьи, которые занимали там, ну, скажем так, 14-10 драмок до дана. То есть полный улей пчелы. Представь себе, я две семьи присоединил. И только у меня было две ну, до трех рамочек расплода. И все. То есть они за, вот за неделю смогли только вот э, обслужить вот эти э, три рамки с расплодом. И все. И потом был полный стоп. То есть ничего, ни, никакого развития. Вот я, я вот рассказываю, что я вижу. То есть у меня матка начала откладывать яйца с понедельника. Вот. То есть почти месяц был полный стоп. И матки действительно мелкие, как говорит Владимир. Я вот рассказываю то, что я вижу. Сергей, ну это ж хорошо, что стоп произошел. Пчела умнее, чем пчеловод. Да, я соглашусь. Пчелы, скажем так, зашли в защитный режим, для... Владимира это плохо, потому что у него медосбор на, на подходе. Ну, должен как-то спасаться. Ну зато с пчелами. Ну, думаю, у Владимира медосбор тоже оттянется. Не все так делается пчелами зря. Все они знают лучше нас. Да, коллеги, что должно быть, то будет, всегда и везде. Я абсолютно согласен с вами. Просто очень, смотрите, здесь собрались пчеловоды, которые действительно переживают из-за пчел. Мы вообще интересуемся этим. Это наша, наша жизнь, скажем, даже не интерес, это жизнь. Ну, для меня и для многих здесь, ребят мы живем этим. Ситуация нестандартная. Если бы это касалось только Польши, я бы сказал «Окей». А смотрите… Регионально и Россия, и холодная Россия, и теплая Россия, Польша, Украина, теплая Италия. У Сережи-то нектар принесли, а матки не сеют. то Нельзя сказать возвратные холода, что-то еще. У Сергея Виталии комфортная ситуация. Там тепло, принесли нектар, принесли пыльцу. У нас этого не было. Можно бы как-то было пояснить себе, что да, пчела... Три недели не, вы, не, не вылетала зуля, не давала себе, ну, в общем, не радовала собой. И это есть причина. Тут же какой-то был импульс по всех странах аналогичная ситуация, и независимо тепло или холодно, независимо, есть корма или нет, независимо от расы пчел. Вот здесь знак вопроса я бы хотел поставить, и чтобы как бы все мы старались решить. Потому что мы, мы и так, мы должны, мы поймем это. Только когда. Хочется уже уже вчера понимать и предвидеть в следующем году. А то, что с медосбором, ну будет как будет, тут уже нам, нам это не подвластно, к сожалению. Ну, если так уже разбираться... Ну, только ученые могут разобраться, что происходит в атмосферных слоях. Я так подозреваю, но ну, это опять же мои, как бы, сказки можно назвать. Я так подозреваю, какой-то идет радиация, где все умалчивают. Ну, вернемся снова к нашим будням. Я уже упомянул, что северо-запад России, Новгородская область, один из блогеров выставил фильм, где сужатого и сужатой семьи он получил до трех рамочек расплода. Это, это там, на севере. Поэтому нельзя так драматизировать ситуацию, что во всем мире. Мы еще не знаем, как перезимовали семьи в Сибири. И еще э, не знаем, как на Дальнем Востоке э, перезимовали. Не, ну, конечно, может быть, я погорячился сказать во всем мире. Э, я говорю о от нашей европейской. Да, холодная Украина, чуть теплее Польша, теплая Италия. Ситуация одинаковая. Но блогер этот Александр Старатель, да, мега-старатель, он не с Нижнего Новгорода, а с Великого Новгорода. Он у нас на рации тут был на канале, на соседнем. И все мы это слышали, и ролик показал. Да, но в других семьях такая картина, как у всех. Как у всех. Заходил с этого, со штата Пенсильвании, Александра, такой есть, тут 73-й, Алекс 73, вот он, такая же картина, как и у всех поэтому, ну а у него, видишь, ужали, пошли семьи, у меня я не смотрел еще, ну, по крайней мере, положение, выровня, спас качели, ну, буду смотреть 3-5 апреля, что там, ситуация будет, какая очень интересно, что у него на сейчас. Потому что в феврале у нас были по три, по четыре рамки уже было крытого червю. Расплод уже был запечатанный, было очень много. Было, февраль был, скажу так, ну, хуже, февраль был хуже, чем март. Но было в некоторых семьях до четырех рамок со расплодом уже. Там, где матки были неизолированы, на пасеках. А вопрос стоит, что на сегодня то, что было, вышло, и больше нету. Разновозрастного расплода нет. То, что было, можно, конечно, семьи сжатые, они будут выкармливать. И даже в морозы, даже, ну, выкармливают, зимой выкармливают, мало, но есть. А мы столкнулись с ситуацией, что нет. Вот как Сережа сказал, что вот с понедельника начали работать матки. С понедельника, как по сигналу, во всех, понимаете, почему? Во всех семьях тут э, вот этот вариант закончили в одно время и начали работать в одно время. Вот это интерес. Владимир, ну вы интересуетесь, что у него на сейчас? Ну, во-первых, вот этот Александр, о котором говорили, это северо-запад России, канал у него мегастаратель. Но это он делал по методу, так называемому Сергея Гопки. Сергей Гопка, у него тоже канал есть свой, он живет в Дальний Восток, Приморский край. Он вообще там метод интересный, он показывает 25 марта, вот буквально два дня назад, у него есть ролик. У него три рамки полные чатного расплода, он уже мает до четырех рамок, но уже два раза вот он расширяет. И 25 марта он ставил уже четвертую рамку под досел три рамки полных расходов. Вот вы äh, смотрите. 25 марта Сергей Гопка. Неординар... Неординарная ситуация вызывает у нас буйные фантазии. Ну, у меня такая же фантазия в моей голове развилась. Я когда-то смотрел одного блогера, который рассказывал про пчел в семье, и он говорит, что есть пчелы, так называемые грелки. Пчелы, у которых мускулатура тела не работает на крылышке. То есть мускулатура тела сокращается, они вырабатывают тепло. И вот как раз вот эти вот пчелы, можно семьи селектировать, чтобы было больше этих семей и было меньше. Это высокая корреляция на селекционном уровне. И вот как раз моя фантазия в чем? В том, что последние 2-3 года у нас была очень теплая погода. Это я имею в виду Европу. И количество этих пчел грелок намного уменьшилось. И вот при такой неординарной погоде, как мы говорим, качели, отсутствие вот этих вот пчел и вызвало то, что матки перестали сеять. Ну, это моя идея, конечно, я ее не навязываю никому. Коллеги, если можно, я включусь. Меня зовут Сергей. Пасека находится в Республике Адыгея. Я не знаю, первый раз на канале. Хотелось бы узнать, слышно меня или нет. Но после того, как я сообщу. Значит, сегодня был на пасеке. Погода у нас была плюс 10. В этом году маток, матки были полностью открытые То есть не закрывал Начал смотреть канал, уже конечно поздно В этом году буду 100% всех маток изолировать Значит ситуация на сегодняшний день у меня такая Я маленький пчеловод, занимаюсь только для себя 25 семей у меня уходило в зиму Вышло изначально 22 семьи, пропавшие были матки. Пчелы на месте все нормально. Ситуация следующая: за неделю отрутовело две матки. Ситуация банальная. То есть я видел, что в феврале месяце эти матки сели, это было сто процентов сегодня я забрал одну из маток пчел, естественно, я соединил сегодня я забрал одну из маток и вот буквально полчаса тому назад у меня есть станок по искусственному оплодотворению маток я ее в станок и посмотрел на ее родовые пути то есть я могу сказать что их практически нету то есть вообще ничего не видно все полностью в слизи я понимаю так, что матка просто перемерзшая хотя в этих семьях было достаточно пчелы то есть ну, сидели на четырех рамочках их хорошо пчелы было, плотно обсиженной достал сперматеку сперматека белого цвета непрозрачная, то есть матка оплодотворенная это 100% и ситуация такая, то что сперматека чуть ли у меня не на пальцах она вот в кашицу превратилась но вот такое ощущение, что матка перемерзшая и вот грубо говоря, у меня только одно как бы на уме корма есть у пчел и тому подобное то есть, либо матка перешла на какие-то рамки, которые слабо обогревались, либо пчелы ее куда-то там отогнали в сторону. Вот как бы, вот только вот такие. Но я знаю, что в феврале у этих пчел был расплод, это сто процентов. Так, ну, что можно в качестве вердикта из сегодняшней беседы вывести? Будем приспосабливаться. Я ничего более умного не придумаю. Как бы мы там не думали, какие аномалии сейчас не вспоминали. Ядерные испытания, и озоновые дыры, и смещение земной оси на половиной тысячи километров. Ось наклонилась по расстоянию половиной тысячи. И сейчас можно привести за пример, что миллионы лет назад экватор проходил по Якутии, меняться будет постепенно растительность, миграция какая-то и насекомых, и, ну в общем, возможно, мы в эту вступили эту эру водолея, или как там она еще ее называет, не только мы, а и пчела и что-то где-то помогает всему этому, вот так вот, вот такую картину наблюдать. Чела на это реагирует более тонко. Вот я не случайно вначале подчеркнул, пожалуйста, скажите, те, кто стимулировал, дало ли что-нибудь, дала ли стимуляция? Ну вот вижу, два человека уже подтверждают, что искусственно можно было эти качели проскочить как-то. Послушаю еще в комментариях. Дам ролик в записи, подключится большая аудитория географически. И желательно, чтобы, конечно, сказали сразу, какой регион, о их холодов и насколько, на какой период проводилась ли стимуляция, ну и картина по расплоду до и после. Если вмешалась сюда аномалия природы связанное с изменением климата, а он меняется, понятно, тут лазом глазом видно, то ясное дело, что мы тут своего ума не ставим. Просто придется потихоньку присматриваться, применяться, приспосабливаться технологически. Побольше, повторюсь, маток, сильные семьи, подстраиваться к этим своим товарным медоносам, Возможно, вспомнить еще раз очередной Волоховича и Цибро. Можно акацию убрать в начале сезона с сильными семьями, если в зиму пустить килограмма на 4 семью, то эта перезимовавшая семья успеет вырастить два расплода, два поколения. И эта, летна, и эта зимующая пчела еще примет участие и в сборе акации а затем разбиваем на отводки и дальше по сезону. То есть я по своему региону до этого времени веду эти наблюдения, технологически приспосаблюсь в своем направлении. Оно, в принципе, для любого медового направления нормальное, вписывается. Главное, что есть чем работать. Сила семьи Разбитая надвое зимующая семья. Перестраховывает друг друга расплодом. Этот симбиоз содружества. Клеща, повторюсь, еще раз. Есть возможность сократить ему. То есть подорвать весь темп наращивания в начале сезона. И вот на плаву иду вот сколько, сколько лет подряд. Ну, потихоньку будем подкорректировать, если аномалии погодные, погодные аномалии будут ставить палки в колеса. Но ничего, как-то мы их будем выбрасывать потихоньку эти палки и катиться дальше. Ну, а я через неделю только буду выпускать маток. Как-то я, видите, не принимал участие вот в этих качелях. Поэтому больше всего я сегодня присутствую как, как вольнослушатель всего того, что происходит у пчеловодов. Так, ну, кто еще хочет высказаться, пожалуйста, и подходим к завершению нашей встречи. Владимир Егорович, Александр Красноярсков, вопрос, вы говорите, вот, об работе торчавелькой у всех семьи слабые. Выдержит ли она еще вот эту нагрузку? Вот сейчас. Еще второе поколение не поменялось у людей. Как вы считаете? Я не знаю, какой нагрузки вы сейчас говорите и увязываете со вторым поколением. Я буду обрабатывать в отсутствии вообще поколений. В нулевом поколении. Вот только выпуская с изолятора, сразу обрабатываю семью. Перезимовавшую семью обрабатываю раствором двухпроцентным щавлевкой кислоты. Причем дважды рекомендую. Первый раз обработать и посмотреть на присутствие ну, в несколько семей выборочно. Если клещ падает, ну, в небольшом, там, 5-10 штук, значит, есть смысл работать через неделю, пока печатный не появился, еще раз. Значит, в семье он сидит и не спешит появляться на поверхности пчелы, где-то там в тергитах, еще держится, пока не появятся, не начнут появляться первые личинки перед запечатыванием, куда он сразу будет идти размножаться. Так что, после второго поколения, это уже будет перед акацией, вернее, на акацию, я сказал, два этапа. Вы можете обработать идеально. Если вы по какой-то причине не получилось обработать сейчас, вот сразу, ну, расплод есть, понятно, вы уже не обработаете, значит, ждать есть, вам нужно теперь Формирование отводков, если вы планируете создать безрасплодный период, можно только либо закрыть основную матку в изолятор на 15 дней на акацию и затем выпустить, пока она начнет сеять, того расплода уже не будет, этого еще не будет печатного обработать. Либо сделать этот безрасплодный период, Беспечатный, подчеркиваю, безрасплодный, он будет расплодный, только открытый, а беспечатный расплодный. Формированием отводков, то есть отводок на старой матке, а в вратительской семье более молодых. Ситуация позволит и там, и там, в этой ситуации обработать клеща. И не будет это болезненней, не будет болезненней, чем если мы его... Упустим момент, накопим так, что потом будем хотеть я говорил уже сегодня в начале, со всех видов оружия панически, а он все сыпет, сыпет и сыпет. А в нем пчелу добивает, а клещ все сыпет. Так что включаем здравый смысл и смотрим, выбираем из двух зол меньше. Где будет меньше потерь и меньше вреда пчелам. Конечно, желательно вообще их не трогать. В природе пчела спасается... Вот клеща чем? Бросая гнездо, отраилась все. полетала, тот, что был на ней, пересох, и тот попадал. Начиная с чистого листа, если я остался какой-то с минимальным количеством запрещенности, идет в зиму, тоже с минимальным, соответственно. Какой там успел размножиться. Там присутствие ворова, но нет воротоза. Никто ничем не обрабатывает. Но это роевая технология не для нас это для природы. А нам остается так вот между, между коммерческими интересами и между природой так вот лавировать. Ну, чтобы, конечно, не перегнуть палку. Так, у кого еще там есть какие ремарки, замечания, уточнения? Слушаем и будем заканчивать. Владимир Игоревич, я извиняюсь еще раз. Нагрузка, я имею в виду, для чего этот вопрос задал, чтобы пчеловоды понимали, что если пчела, матка, мы же побывали уже в том периоде, когда уже матки начинали сеять, и где уже у некоторых расплод. Я так понял, если, мы сказали, пчелы, матка прошла вот это вот, и сейчас есть расплод, то бессмысленно их обрабатывать. Я так понимаю, вы это говорили для тех, кто у матки были в изоляторе или вообще еще не сеют. Я правильно понял, чтобы люди понимали? А тех, кто прошел, матка уже сеяла или сеет, лучше не трогать пока. Безрасплодный перевод период ну, тянуть дальше. Да, совершенно верно. В начале сразу после после чистительного облета, это мой вариант. Я, я же два варианта сказал. Я вот выпускаю маток с изолятора послезавтра, там, ну, в ближайшие эти дни. И в отсутствие расплода по зимующей пчеле обрабатываю водным раствором 2% щелей кислоты эту семью. Компактно, какой плеч перезимовал, я его постараюсь свести к минимуму. А те, кто прошел этот период, ваша ситуация, уже расплод, первое, второе поколение, конечно, в вашем положении, либо вы полоску ставите, это препарат длительного действия, контакт, но пчела будет, то есть клещ будет периодически выходить из ячейки, с взрослой ячинкой и проникать в очередную перед запечатыванием. И эта полоска будет его потихоньку сокращать. Или же дождаться через два поколения на третьем, когда вы сможете создать безрасплодный период. Или же тоже два варианта. Матку в изолятор на 15 дней, не трогая семьи, не нарушая целостность. выйдет, Затем выпускаете через 15 дней, она начинает сеять, печатного расплода не будет уже. Того уже не будет старого, нового еще не будет. Или же второй вариант. Через формирование отводка на старой матке рядом. Обрабатываете и отводок, потому что будет тоже такая ситуация. На печатном расплоде вы сформировали его. Пока матка раскачается, сеете будет печатный расплод, тот уже выйдет. Потому что мы формируем отводок, понятно, не на открытом. Хотя делают и на открытом. Делают отводок и на открытом, на старой матке. Побольше стряхают молодые пчелы, открытый расплод дают. Понятно, сразу же обрабатывают его. Но ну, это у кого количество небольшое. Если много семей, пока до первую сформируешь, до последней дойдешь, у, первой, у первого отводка уже печатный расплод будет. А вот водки остается печатный Пока... Ну, в смысле, родительская семья. Пока обгуляется матка, не будет расплода и обрабатываете клеща. Ну, стараться, стараться это понять, не упустить момент. И тут еще, кроме того, что мы клещу спутаем карты по, по вот этой активности максимальной в этот период, мы еще и профилактику сделаем болезням расплода. Каким образом это наблюдается и, это будет, и как это будет выглядеть? Мы создадим перевес кормилец по отношению к следующему поколению молодых личинок от новой активности матки. Потому что основная причина – недокорм личинок. Всех болезней расплода – недокорм личинок. И недокорм бывает не только потому, что нет самих кормов, а потому что мы, ситуация бывает создается в семьях, дисбаланс, когда кормилец не хватает, чтобы полноценно выкормить личинку. Все. Закладываем туда условную патологию и ждем, когда она, бомба эта рванет. И вот мы делаем профилактику двух очень серьезных болезней. Одним вот этим мероприятием создание кратковременного безрасплодного периода на момент цветения акации. Там можно и товар взять с акации, потому что не будет открытого расплода, и желательно подгадать, чтобы матки... В этот период обуривались. Или хотя бы молодые там были. Ну, я уже об этом, я не знаю, сколько лет подряд, и каждый сезон. И понять, самое главное, понять, что мы хотим, и как помочь пчеле максимально сохранить свою физиологию. Потому что в природе меняется кормовая база, недополучает пчела того, что нужно, опять-таки, для, для вот этого биоресурса, может, не нравится кому это слово, продолжительность жизни. Она не несет в себе просто период прожить, и все. Она несет в себе запас питательных веществ. И у летной пчелы должно остаться его столько после кормления личинки. Когда она была в младшем возрасте, она, поедая пыльцу, вырабатывала маточное молочко, кормить личинок младшего возраста и матку маточным молочком. Затем, когда она становится ульевой и летной, у нее оставшийся запас белка должен быть для того, чтобы формировать фермент инвертаза для расщепления сахарозы на глюкозу и фруктозу. Основа фермента это тоже белок. Так вот оставшийся запас потенциала вот этой взрослой уже летной пчелы он может быть сработать на три недели лета, а может неделя она полетала и все. Вот вам что несет в себе понятие и сущность биоресурса, это не просто так создать видимость жизни, а это нужно полностью в этот отрезок времени, сколько она вытягивает, выполнить, выполнять свою миссию фуражира по-полноценному полететь, куда положено расстояние определенное, погода, непогода, выдержать это все, добыть корм и принести. Это называется жизнеспособность семьи. И не просто продолжительность, как, сама, сама, как таковая сама по себе. Если будет закрещенная семья, понятно, он будет сокращен. Если будет дисбаланс кормилец к личинкам выкармливаем, понятно, что и кормилица из себя выпотрошит больше, чем положено раньше времени. Потом, когда она станет старшей пчелой уже, Летный. Вот вам весь биоресурс. Она неделю полетала и все. На этом кончилось ее, ее запас, ее биоресурс. Поэтому постараться и наша задача, если есть возможность поэтапно от облета, от облета до облета в годовом цикле, помочь пчеле сохранить этот биоресурс, то, что она... То, что в ней должно быть на каждый период ее жизни, на каждый период ее биологической миссии, ее предназначения по назначению природному. Кормилица, ульевая пчела и летная. И чтобы она весь этот период отработала как положено. И не форсировать события, Я почему я противник всех этих стимуляций всевозможных. Вот сколько есть живой массы этой пчелы, вот сколько она и должна по природе выкормить. Ей виднее. И приводил пример, как я в лежанке 4 рамки ставлю, никаких заставных, мне некогда с ними играться. Поставил 4 рамки пчелы и полностью все остальное, сушь, малометки, и вот она развивается. Проходит месяц, эти 4 рамки, смотрю, пол, пол лежанки, ну пол этого отделения пчелы. Она из, с первого поколения начала постепенно выкармливать тем количеством, создавать микроклимат тем количеством. И не расходилась до выхода первого поколения, уже когда второе начало выходить. По рамке растягивалась, да. Но не ходила вглубь этого холода. То есть, ну, для того мы и есть пчеловоды, и держим их для того, чтобы помогать максимально помогать сохранить вот то что должно нам затем и сделать коммерческую сторону нашего ремесла. Итак, давайте еще один вопросик и заканчиваем. О, успел. Владимир Игоревич, вот вы говорили, что вторые матки погибли. Это были все они номер два, ну то есть те, которые спустили вы сверху, или это ну, в разнобой там был, где первые, где вторые? Сверху, не понял, что имеется в виду сверху, Не без разницы, я так понял, вы хотели, подразумевали модули в одной улочке, да, без разницы. Или одной в, улоч в одной улочке в модуле две матки были, или же через медовую рамку автономно каждый в своем изоляторе. И по в модулях обычно я приоритетность отдаю лучших комфортных условий для молодой матки. Впереди там у нее, она постоянно в вот этом центре, в тепловом ядре, а задняя матка, вот нижняя, Попадает трое раз в корку клуба. Так вот, бывало, молодая погибала, оставалась старая. И в той зоне, где по микро микроклимату мог страдать. То есть, ну, все это я списал на естественный отбор. Или так захотелось, или так самооправдание перед самим собой. Ну, так произошло. И сказать нужно было мне об этом специально не скрывая, чтобы пчеловоды знали. Не самоцель зимовка двух маток в одном клубе. Не самоцель. Если есть возможность сохранять в отводках через лухую перегородку по три рамочки отводки, в общей сложности это будет семья, шесть рамок тепловое ядро они создадут, общее и перезимуют. А весна уже будет вам двухматричный старт, и вы сохраните маток. Так что таким вот, вот таким вот образом мы подходим к окончанию нашей сегодня беседы на такой, на такой ноте. Но я бы не сказал, что пессимистическая. Ну, хотя бы, хотя бы как-то друг друга подогрели фактами, такими логическими. И будем. Смотреть, как оно поведет дальше этот сезон. Ну, прошлый год заставил задуматься. Зима тоже, вот видите, продолжает удивлять. Хотелось бы, чтобы хоть активный сезон как-то не сильно так шокировал. Так, ну все, да? Или еще кто хочет задать какой вопрос, пожалуйста. Я хотел задать вопрос, терпеливо жду, пока основная тема уйдет. Я также в этом году зимовал под матки, объединял нуклеусы, вот как вы говорите, по три рамки. Тоже нужно было, наверное, через глухую, но я их, в общем, объединил. И тоже пропали вторые матки, некоторые даже так сбоку и пчелки пропали но э, когда делал ревизию случайно э, попал на одну семейку уже умирающую и решил вскрыть изолятор э, увидеть матку вот я вскрыл и <сёк> нашел матку она ну как мертвая лежала но была ситуация когда я брал в руку просто и через время матка отходила вот. и в этот раз то же самое получилось что она воскресла <смех> к моей радости. Я недолго думал, у меня был изолятор э, свободный. За 5 минут она уже бегала по руке, и я ее поместил в изолятор. Это был изолятор Меленина. Я положил просто на первую попавшуюся семью на, на рамки сверху. Вот, и прикрыл. значит Вопрос э, вот в чем. Повредит ли это матки той, которая родная этой семье, она тоже в изоляторе сидит. И останется ли это в живых. Ну и вообще, как, как распорядиться теперь, когда нужно будет открывать матки, тоже расплода нету еще, ну, чтобы сохранить эту матку. Вот. Это один вопрос, еще один бы я хотел задать что у меня есть тоже коллега, который зимовал в изоляторах э, предыдущими зимами и говорил такое, что э, матки перезимовали, но из них потом несколько отрутнивели. Вот. Э, может ли такое быть? И э, это к тому, что когда матка проходит из изоляцию зимой, как вы говорите, что это испытание для нее, что она должна быть потом сильной, ну и как бы дать хороший приплод. Вот такие вопросы. Да, начну с последнего. Из изолятор, инструмент из селекции довольно-таки удачный. И фильтрует маток, вернее физиологию маток, он безжалостно. Встречается, бывает не часто, но встречается, что матка может после, зим, после зимы отрутневеть. Бывает такое. Но не так часто, как чтобы на это обращать внимание. По жизни, я вам говорю, из практики. Теперь по сохранности той матки, которую вы положили на семью уже с маткой своей в изоляторе я переживаю что эту матку они просто уничтожат не бросят кормить обычно они бросают кормить если две вы с осени определяете семью нормально объединили семьи то там бросают они их приняли затем проходит период какой-то потеплело при возвратных отепелях и они одну могут бросить. Просто они ее не кормят, и все она погибает. А здесь они ее просто могут убить. Очень часто подсаживал я вот таких маток, там, где оставалась свита всего-навсего, прыгающей пчелы и матка. Конечно же, она была не жизнеспособна, и я матку в изолятор, и в семью убивали. Поэтому я сожалею Лучше бы вы ее посадили в пересылочную клеточку, пересылочную. Дали какую-то там часть пчелы, возможно, корма, и держали бы ее прям так, как положили сверху. Это была бы гарантия того, что она выжила до облета. А затем вы на одной рамочке сделали подводок из этой же семьи, поставили сверху вторым корпусом через пленку, вы, они приняли эту матку, и затем двухматочный вы бы присоединили в двухматочный старт. А так вот напрямую, я сожалею, но может быть, может быть потеря матки. А почему она ожила? Просто вы вовремя кинулись. Она застыла. Слабая семья по холодам сошла на нет. И уже перед, самым, перед вашим... Визитом перед вашей ревизией она вот на последних издыханиях вот окоченела. Ну, если бы это было завтра же, послезавтра все, она погибла. А так просто вы успели вовремя обнаружить. А вот то, что можете потерять, да, это, это сожалею. Такой факт, такой факт наблюдается и наблюдался. Так, ну все на сегодня. Всем спасибо за общение. Поговорили, каждый остался, возможно, при своем мнении. Но кто-то что-то возьмет из сегодняшней беседы в связи, в связи со сложившейся ситуацией, с этой аномалией. Будем наблюдать дальше. Будем учитывать учитывать то, что меняется погодные условия. Климат, кормовая база, значит, 30-летней давности мерки сегодня уже не примеришь, Уже нужно смотреть сегодня и сегодня и, и в завтра. Назад особо особо не оглянешься на те постулаты, на те догмы, потому что они просто могут не работать. И еще хуже даже могут быть вредны. Так что смотрим в реалии. Всего доброго еще раз. До свидания. Всем здоровья, не болеть. Модераторам спасибо за связь. Спокойной ночи. До свидания.